К слову, долговечен ли бассейн индексский и может ли он зимовать на улице. Бассейну уже 4 года, два из них он вот так наполненный остается на зиму, ничего с ним не случается. Я считаю, вполне за свои деньги модель оправдывает себя массу удовольствия, цена-качество супер. Вот в этом году опять он замерз, пошел на пятую зимовку, О, вернее зимовку третью, а год пятый выглядит отлично. Единственное, вот в мороз мы не убрали насос, сейчас уберем его, может распереть. Жалко. Хотя бестолковенький насос, который идет в комплекте. Надо либо что-то серьезное ставить, но для такого маленького бассейна, в принципе, не нужно. Достаточно либо химии, либо мы добавляем там немножко хлорки или медный купорос. Короче, крайне положительные рекомендации по отношению цена-качество.